Всем привет! В этом видео я расскажу вам, как создать свой Ultima Wallet. Для начала установите Ultima Wallet на ваш смартфон. Для этого нужно зайти в App Store или Google Play, написать в поиске Ultima Wallet и нажать на кнопку «Загрузить». После скачивания приложение появится у вас на экране. Зайдите в Ultima Wallet и ознакомьтесь с руководством по установке, нажав «Далее» в правом углу экрана, а затем «Старт». В открывшемся окне у вас появятся две кнопки «Импортировать» и «Создать новый». Нажмите «Создать новый», чтобы приступить к созданию нового кошелька. Далее вам будет предложено задать ваш шестизначный пин-код для доступа в приложение. Запомните его, чтобы не забыть. Введите его два раза, чтобы подтвердить. После успешного создания пин-кода для доступа в приложение вас попросят создать транспортный пин-код. Транспортный пин-код нужен для восстановления вашего Ultima Wallet. Придумайте его и запишите на листе бумаги, чтобы не потерять. Введите второй раз, чтобы подтвердить его, нажав кнопку «Далее». Следующим шагом вам нужно будет записать сгенерированный персонально для вас 64-значный приватный ключ без ошибок. Для этого нажмите на кнопку «Предварительный просмотр». В открывшемся окне вы увидите адрес вашего кошелька, ваш приватный ключ в текстовом формате и в виде QR-кода, а также ваш ранее созданный транспортный пин-код. Транспортный пин-код в связке с приватным ключом нужны для того, чтобы восстановить ваш Ultima Wallet. Если вы удалите все данные с телефона, потеряете свой телефон или просто захотите перенести данные на новый телефон. В случае утери приватного ключа, восстановить кошелек будет невозможно. Поэтому, эту страницу с ключами вам необходимо отсканировать, используя сканер и распечатать на бумаге. Мы настоятельно не рекомендуем делать скриншоты экрана с телефона. Фотографировать ваши приватные ключи, используя другой телефон, а также хранить ваши приватные ключи на компьютере. Это небезопасно и может повлечь кражу вашего кошелька. Убедитесь, что данные надежно сохранены. Выберите пункт о том, что все данные вы надежно сохранили и нажмите «Создать новый». На экране проверки нажмите «Скан QR». Отсканируйте ваш ранее распечатанный приватный ключ в виде QR-кода и введите ваш транспортный пин-код. Вы также можете ввести ваш приватный ключ вручную. Нажмите «Проверить». На экране появится сообщение, что создана резервная копия кошелька. Нажмите «Продолжить». Введите ваш пин-код, созданный ранее для входа в приложение. Я вас поздравляю! На этом процесс установки Ultima Wallet завершен. Теперь вы можете принимать и отправлять ваши коины. Но давайте я вам расскажу, как назначить ваш главный кошелек. Для этого перейдите в раздел «Настроек» в правом нижнем углу приложения и нажмите «Войти» в конце списка. Введите адрес электронной почты и пароль от вашего аккаунта Ultima Farm. Ознакомьтесь с условиями соглашения и нажмите «Войти». Вернитесь в раздел «Настроек» и нажмите «Настроить главный кошелек». Нажмите на «Использовать главный кошелек». Поздравляем! Вы настроили ваш главный кошелек и подключили ваш Ultima Wallet к вашей Ultima Farm.